Американский журнал «The National Interest» решил оценить возможности российского многоцелевого истребителя поколения 4++ Су-35С в воздушном бою с американской авиацией. Получилось крайне интересно. Отдавая дань сверхманевренности Су-35С и его неплохим электронным и оружейным системам, журнал делает вывод. Этот истребитель нисколько не уступает западным самолетам, таким, как F-15 и Огле. Эур эффектирты Паунеров что касается европейца и француза, которые, разумеется, обладают большими боевыми возможностями, чем американский F-15, то тут заявление не уступает западным самолетом опровергнуто реальным положением вещей. В индийских ВВС служат более 200 истребителей Су-30 мки которые относятся к поколению 4 ⁇ Это, конечно, мощные машины но они не дотягивают по возможностям до Су-35. Тот не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к истребителям пятого поколения, всего по трем пунктам. По малозаметности, по РЛС Сафары, по сверхзвуковой скорости в бесфорсажном режиме. Все остальное, как говорится, при нем. Так вот во время ежегодно проходящих в Индии учений, на которые приглашаются пилоты США и ряда других стран НАТО, Су-30 МКИ безраздельно господствовали в небе. С разгромным счетом они одерживали победы в учебных боях против F-15, F-16, Эурафик Тертепаон и -э Роффали. Такой способ сравнения качества истребителей является наиболее достоверным. И заявление, что Су-35 лишь не уступает вышеперечисленным самолетам, не выдерживает никакой критики. Журнал признает что по сверхманевренности Су-35 не в состоянии конкурировать даже истребители ВВС США пятого поколения f 22 и f 35 И это предопределено не только совершенством планера и органов управления российской машины. На ней установлены двигатели Рубинского НПО Сатурнал 41F1С, имеющие всеракурсно отклоняемый вектор тяги. Это обеспечивается за счет того, что сопла поворачиваются в двух плоскостях, Вертикальной и горизонтальной. Самый маневренный из американских пятирочников, F-22 Raptor, способен отклонять вектор тяги только в вертикальной плоскости, что облегчает взлет этого истребителя и позволяет на высоте совершать маневры с меньшим радиусом в вертикальной плоскости. Однако к сверхманевренности это не относится. То, что может делать в воздухе Су-35, не способен повторить ни один самолет в мире. Не случайно на авиасалоне в Лейбурже во время демонстрации пилотирования его окрестили русскими НЛО. Однако, как считает журнал, данное качество способно влиять на исход поединков лишь на малой дистанции. А это якобы уже вчерашний день авиационной тактики. Американцы имеют рекордно низкую видимость для РЛС противника. И в то же время оснащены мощными радарами, что позволяет увидеть Су-35 значительно раньше. То есть на большей дистанции, чем россиянин увидит F-22 или F-35 и, соответственно, выпустит по Су-35 ракету большой или средней дальности. Однако существуют нюансы. У Су-35 все таки снижена заметность за счет частичного использования стел с технологией не до уровня американцев, а до величины F порядка 0,7 кВ. М. Поэтому американский Red Arnslash 77 способен увидеть российский самолет с расстояния в 150 километрах, в связи с чем не полностью будут использованы возможности ракеты Воздух, воздух большого радиуса действия АИМ-120Д, имеющий дальность в 180 километрах. Российская РЛС Сербис обнаруживает цели Сапр 0,1 КВ. М именно столько у Раптора, несмотря на занижение этого параметра в рекламных целях. На дистанции в 90 километрах, и есть соответствующая ракета, перекрывающая это расстояние, r 27 Ее дальность стрельбы составляет 110 километров. Однако всякое включение РЛС существенно повышает заметность самолета за счет мощного и направленного электромагнитного излучения. То есть, засекая Су-35, Раптор одновременно выдает свое местоположение. Этого, конечно, недостаточно чтобы Су-35 успел сделать ответный залп. Хотя бы потому, что дальность нашей ракеты не 150 километров, а всего 110 километров. Но российский пилот при обстреле может приготовиться к противоракетному маневру, который, учитывая сверхманевренность его истребителя, может оказаться эффективным. Также на Су-35 будет приведена в готовность авиационная система обороны. И вот тут у американской ракеты еще меньше шансов на успех. Дело в том что на большей протяженности полета ее траектория корректируется при помощи сигнала ГПС. На финальном участке включается активная радиолокационная ГСН. По признанию целого ряда высокопоставленных чиновников Пентагона, США не менее, чем на 10 лет отстают от России в области систем радиоэлектронной борьбы, РЭП. В качестве примера, всем известен случай. Года наш фронтовой бомбардировщик Су-24 погасил всю электронику американского эсминца в Черном море, совершив несколько проходов над палубой ставшего беззащитным корабля. Так вот, система РЭП Су-35 вполне способна справиться с американской ракетой на любом ее участке полета, блокировав сигнал ГПС, а также устанавливая помехи для ГСН. И способность ракеты переключаться с самолета на источник ложных целей тут не сработает. РЭП Су-35 устроена значительно хитрее. На Рапторе станция РЭП вообще отсутствует. При оценке способности выиграть бой на большой дистанции необходимо учитывать еще и то обстоятельство, что у F-22 отсутствует система инфракрасного обнаружения цели, а также ее сопровождение. Такие системы называются ERST. Инфроречия «Арчант-Трачк». Они позволяют сканировать воздушное пространство в поисках самолетов противника в пассивном режиме, то есть, не обнаруживая себя. Поскольку никаких волн, которые улавливают датчики самолета противника, она не испускает. То есть это максимально скрытная система, которая позволяет самолету прятаться при выключенной бортовой РЛС. У Су-35 ИРСТ интегрирована в локационную систему «Алс-35» в которой помимо тепловизионного канала есть и телевизионный. Это достоинство, правда, не слишком большое, если говорить о столкновении Су-35 с «Раптором», поскольку дальность действия Альц – 80 километров, При этом она способна сопровождать до 4 целей одновременно. F-22 для обнаружения Су-35 должен включить РЛС вне зависимости от того, на каком расстоянии российский самолет. Су-35 этого не требуется, он обнаружит «Раптора» при помощи «Алс» всего на 10 километров ближе, чем при работе бортовой РЛС. Из вышесказанного следует, что при столкновении на дальней дистанции шансы у самолетов примерно равны. Решающую роль может сыграть мастерство пилотов. Ясность в решении этого вопроса могла бы внести Индия. Она высказывает намерение приобрести несколько Су-35 и могла бы устроить новые учебные бои с «Раптором». Что же касается столкновения на ближней дистанции то сверхманевренность российского самолета существенно повышает его шансы на победу. Однако не настолько, чтобы с легкостью справляться с американскими пятирочниками. Дело в том, что многое зависит от используемых в ближнем бою ракет. У нас это R-73M. У США аим 9 x принятая на вооружение в 1983 году, R-73 длительное время была одной из лучших, по некоторым данным, самой лучшей. Ракета «Воздух» — воздух ближнего действия. Однако американцы за счет серии модернизаций совсем недавно вывели АИМ-9 в лидирующие позиции. Это, прежде всего, относится к системе самонаведения. Американка имеет матричную ГСН, что сводит к минимуму возможность ее обмануть не только при помощи отстреливаемых тепловых ловушек но и используя лазерную систему противодействия. Соответственно, у нее шире угол поиска и захвата цели. Еще одно достоинство этой ракеты – управляемый вектор тяги. Однако оснащение рапторов новейшей ракетой только начинается. Сейчас они летают с 9 м которая не имеет управляемого вектора тяги и оснащена обычной ИГСН и уступает тр 73 м по боевым возможностям. К достоинствам Р-73М следует отнести возможность запуска при любых режимах полета, включая сверхзвуковой, с интенсивным маневрированием. В настоящий момент на Су-35 внедряется последняя модификация Р-73, РВВМД. В ней удалось расширить угол поиска ИГСН до 120 градусов. Также существенно...